Здравствуйте, Ксения Евгеньевна. Моему отцу уже далеко за 80, и год назад мне приснился сон, как будто бы он скоро закончит свой жизненный путь. Я испугалась и сказала себе, пусть он еще поживет хотя бы год, а я проживу на год меньше. Я как бы отдаю ему этот год. Через год приснился похожий сон, и я опять как будто бы отдала ему год. Вопрос, можно ли делать постоянно или есть какой-то риск? мне неизвестно, к каким силам я обратилась. Но Это чистая магия, конечно. Это опасно, дорогая коллега Елена. А знаете почему? Потому что вы знаете, сколько лет сейчас вашему отцу, но вы не знаете, сколько лет осталось прожить вам. И всякий раз, отбавляя для себя год и прибавляя ему, вы никогда не будете знать, сколько вам осталось. Я бы советовала вам прекратить эту практику. Я понимаю и допускаю, что вы делаете это от любви, а это значит, что вы сделали добровольную жертву. Добровольная жертва принимается всегда. Всегда. Если вы ее делаете, делайте хотя бы с пониманием того, что вы делаете, что этот год, который вы сегодня отдали своего отцу, может быть последний год вашей жизни. Если вы это делаете осознанно, ну что ж, это ваше решение. Но если вы не понимаете, что творите, то призадумайтесь. Призадумайтесь. это не очень хорошая практика. Я выражаю лишь только надежду, что вы это делаете добровольно, а не под влиянием какого-то чужого намерения, назовем это так. Я думаю, что вы меня поняли, впрочем, как поняли меня все присутствующие.